Хочу.. Хочу.. Хочу.. Хочу хочу как-нибудь типа вот так Привет, Карина. Привет. Надеюсь, я этажом не ошибся. Нет, я ошибся этажом. Я взял вот такой вот Э, такая штука лежак, лежанка для собаки Всем привет, ребята Сейчас 5 утра, я только что смонтировал этот влог э, Снимаю ее в ванной Потому что Карина сейчас спит И не хотелось бы ее будить В общем, что бы хотелось сказать Теперь на канале будут выходить видосы два раза в неделю один раз в неделю снимаюсь какое-то интересное видео С какой-либо концепцией И один раз в неделю будет выходить наш влог Это будет о том, что мы делаем Чем мы занимаемся Блин, Как мы придумываем свои идеи для новых роликов что ж, начинаем смотреть этот влог, спасибо вам за просмотр, если вам понравится, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, погнали! Ребята, лайфхак от Андрея, заведите девушку, и тогда в вашей жизни будет вот так. Когда вы просыпаетесь, только еще открыли глаза, она уже встала, и вы вот так вылезете из постели. Иди на кухню, Идите. Вот так вот вы вылетите только из постели, вы извините за мой внешний вид, все спонтанно. И будете идти сюда и вы увидите вот это здесь. Таблетки. Ну ладно, таблетки. Вы увидите завтрак, какой-никакой. Где, где колбаса? Где ком... колбас? У меня есть колбаса. Чего? Вы увидите компьютер, который готов уже к просматриванию новых влогов. Которые вышли за ночь. Да за что? утро. Девушка, еда, что нужно еще? Все, лайфхак закончен. У меня кармашек прям для поуэрбэнку вот как плитой. Удобно, смотри. Рюкзак, короче, с зарядкой. Как будто у меня весь рюкзак Уж нет, Андрюш. Да. уж. Такого не может быть. В чем мне сегодня ехать? Не знаю, в чем-то очень очень удобном для тебя. А? <смех> <смех> вот это ты отлетела. Ну, <смех> дружу, уйди от меня. Не уйду я от тебя. Ой. Все тогда, собираем вещи. <смех> <Давай>. <смех> Всем привет, сегодня мы снимаем такое необычное видео, только что, буквально, наверное, два часа назад мне пришла в голову идея снять розыгрыш И блин, мы уже, я уже съездил, куда, вообще, просто сделал все. Два часа назад мне пришла эта идея, и сейчас мы начнем это снимать Я взял вот такой вот, э, такая штука лежак, лежанка для собаки э, Взял, вы сейчас поймете вообще к чему, корич, ну можешь так не пищать? Это Карина пищит игрушками для собаки, короче Это косточка, это поводок а, Поводок и ошейник Еще я взял там вот Эти вот мячики, которые пищат Но прикол в том, что у нас нет собаки Приехали мы к своим друзьям С Кариной Привет, Карина Привет. Надеюсь, я этажом не ошибся Нет, я ошибся, этажом Нам на один этаж что? выше да. Короче, вот Сейчас. Снял эту крышку Сейчас будем, наверное, бухать, тусить, посмотрим, как все пройдет. К нам приехал наш друг Рамиль, вы его видели в прошлых видео. Андрей не пустит. Андрей сказал Карине, что пить много не будет. Посмотрим, что из этого выйдет. Смотри, какая кровать здесь. Гигантская круглая кровать. Бля, здесь можно порнуху снимать. Yeah. А, а, а вот мы все и собрались, собственно. Yeah. Да! Снимать и так далее. Че, вот, че ты бесишься? просто а? Сука. Просто твоем, знаешь. Моя душа банная. Лучше ты всегда пьяная, но, но ближе ко мне Ты знаешь, моя душа рваная Чего ты не Вот так вот, Самое интересное, что мы все пьем, а хозяин этого помещения не пьет. Новость для тебя Я хочу нос проколоть. Вот бля, так, я вот я так, да. Отписывайтесь, отписывайтесь, я от пидораса от Брат, я поддерживаю Вот, единственное, нормально, лайк поставишь мне? Лайк поставлю Блять, бля, бля, бля, серьезно? Да, будешь А гулять только с Артуром? Школьник повесился во дворе дома Телочки мутят лавей на салоны Это замок взломан Из металла ломан Так что, сука, я из низа, Мой голос пронизан Дымом каннабиза они а их шел, биза Слады телевиза Танки, как Алиса В стране чудес и за мой мир, за 11 километров от города Руслан, эм, это человек, от, у которого, которого треки играют всегда в конце наших видосов Моих и наших видосов Сейчас он скажет, когда у него выходит альбом наконец-таки Руслан, когда альбом? Не скажу это охуел. И скажу, я надеюсь в декабре. Хорошо, сейчас со мной фита не будет. Ну Да. Ну ты же, ты же относишься к музыке посредственно. Да. Это для тебя не Вот последний трек я нормально записал? Да. О, блядь, понятно вам, блядь. Хорошо записал. Более того, я вам расскажу то, что трек Тату Андрей записал изначально один. Краски на теле. Девка потеет твои волосы гладки глаза так сверкают то что мне нужно это в тебе это в тебе то что мне нужно краска в тебе краска в тебе краска в тебе музыкант изначально он татуировщик он к музыке имеет отношение непосредственное но неполное такое как я либо другие какие-то музыканты которые со мной в моем окружении крутятся не пить Сука, не хочется жить Дарил ей столько добра Валил мне столько бабла Ты думал, что ты и она И спокойно ладил дела Сколько потерянных дней Конечно, может быть всякой Но только не с ней Потерянный хлеб Обида прожигает грудь до да боли сильнее Ничего потерпи Месяцом Это сам не по рассказам Знаю Всем привет, надеюсь вы меня видите Как раз фары вот чувак какой-то включил Мы приехали в отличный магазин Обуви а на восстание Находится, вот так выглядит их вывеска Вот она Цокольный этаж, Спускайтесь вон туда Обувь такая, андеграунд, поэтому и этаж цокольный, видимо. Сейчас посмотрим, что там у ребят есть наличие. наличии. Инстаграмщик, ВКонтакте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так проходят фотосеты в обуви. Уютника у вас тут, Здравствуйте. А давно вы существуете вообще уже? Мы уже давно, мы просто, ран... мы просто раньше были только в офисе, такой uh -huh. у нас был ма... маленький магазинчик И вот сейчас уже где-то полтора месяца мы уже на да, вот этом новое. Ребятки, давно хотелось, я такие кроссы нашел именно в этом магазине Вообще круто! Кто не знает, эта же кнопочка надувает их и они более уверенно такие сидят на те. Вообще крутые, согласитесь А еще в этом магазине, если вы хотите, вы можете сделать подарок своей девушке или своему парню Купить вот такой древесный сертификат а, Тут даже вот адресок есть, Восстание 42, номер телефона Есть номиналом 1000, 5000, 3000 и 2000 Короче, на любой карман и приоденьте свою красотку Ну вот, в общем, мы закупились Вот это наш пакет, это и вот эти два Восстание 42, Сникерстор, крутой магазин, я сюда обязательно еще приду с своими друзьями, с нашими коллегами Вот за мной кроссовочки Хочу все домой такую стену Карина, короче, получила свои кроссовки уже Надо Она... как-то красиво сфоткаться Она вся никак не может встать Ну я хочу, хочу, хочу, хочу Хочу как-нибудь типа вот так А поместишься ты так в кадр? Не, ну у меня крутые вообще Мне очень нравятся, вообще офигенные Просто я очень хотел такие Мои круче, пампы, это ж ну, это идеально Просто их сейчас не оденешь в такую погоду, потому что тут дырочка, тут дырочка и тут большое такое этот, как бы, если ты пойдешь в такую и наступишь один раз в снег, то все, тебе как бы жопа Вот, еще я взял такую футболку а, Ну, она простая, белая, но у нее здесь есть такая нашивка, как бы Она мне приглянулась, просто я люблю белые футболки Они мне идут вот, Асикс, и еще взял Венсы. Крутые. Карина, скажи, что ссылка в описании. Ссылка магаз... будет в описании на ссылка... магазин. На какой? Карина, какой магазин тебе подарил тут? А, красотки? Скажи, пожалуйста. Сейчас скажу очередь проблем. Сейчас загуглишь, да? Нет, нет, нет. Мне сообщение пришло. Подожди 5 секунд. Да-да-да-да. Карина гуглит магазин по-любому, который магазин... Ей кроссовки подарили, она даже не в курсе. Какой магазин? Нет. Давай, давай. Время истекает. Ладно, покажи тоже зрителям. В общем, в Казани восстание 42. Цокольный этаж, приходите. Не, кроссовки реально очень крутые. Карине идут. Так.